здравствуйте подписчики моего канала сегодня сажаю 1 июня сажаю картошечку но ну, делаю я как-то вот так вот здесь дернина полная раскладываю картошку И засыпаю землей. Так в прошлый раз я ложил сразу засыпал сеном. медведка очень сильно погрызла ее, поэтому в этот раз я здесь засыпаю землей. И у меня получается вот такая вот штука. Потом сверху засыпаю. Сеном. Вот и все посадка картошки.